У меня тут путь, потерял свою дорогу. Три, два, два, плюс. Да, кто? <смешки> <как> <как> <потворю> <потворю> <потворю> Плюс! Чай! Плюс устучаю! повторя повторяет